привет вот вы знаете нет вы не знаете youtube максимально странная вещь потому что когда-то я старался и теги прописывать описание добавлять периодично это все выкладывать но как-то не прироста подписчиков не ни просмотра ничего не было не то чтобы я старался прям развивать канал а мне просто было интересно посмотреть как работает эта вся система а потом как-то настроение пропало уже и работы нет вдохновения ушло ну думаю ладно Тут я выпадаю на два месяца. На меня почему-то стали подписываться люди. Оказывается, я кому-то интересен. Люди пишут, куда ты пропал, и все такое. Когда я выкладываю видео, тут мне прям поддержку такую пишут, мне оказывается. Оказывается, по мне люди соскучились, ждут, и все такое прочее. был прям невероятно приятно удивлен. Спасибо, что смотрите все такое. Но вас ждет кое-что очень интересное. Поэтому приятного просмотра. Здравствуйте, граждане хорошие! Это у нас какой-то населенный пункт. Да. Я дальнобойщик с географическим кретинизмом, но хотя бы не, не скрываю этого. Выехал из города Санкт-Петербург, направляюсь в нижний Тагил. Мы везем какие-то орешки. Я не знаю, что это за орешки, но там биг-беги, в общем. Дофигища мешков. И это населенный пункт Зуева. Вообще, я вчера стоял весь день на стоянке. Погрузки не было. И вот погрузка сегодня. И погода была замечательная. Все было классно. Я не знал, что просто и весь день. Я бы сходил в Питер погулять. Но нет. На неком удалении от Питера находится стояночка. И это... Оттуда ходит автобус. Еще хоть как-то можно добраться. Но меня бы это не остановило. Знал бы, если что, времени будет предостаточно. А также сегодня приехал механик на стоянку и мою машину будут продавать. Ну, выставят на продажу, вероятнее всего. Так что, скорее всего, последние рейсы катаю я на Мерседесе. А дальше? А дальше кто знает? В нашей замечательной конторе есть газодизельные КамАЗы, на которые я ну, без доли энтузиазма вообще какого-либо не хочу вообще садиться. Прям нет. Заработная плата, конечно, мотивирует, неплохая. Но КамАЗ. Так что относительно всего этого много чего непонятно. Поживем, увидим, загадывать не будем. А пока мы будем обгонять газели. Или не будем, она что-то ускорилась, когда увидела, что я перестроился. Так-то сегодня 30 ноября. А остался месяц за Нового года. А настроение ну, ни разу не новогоднее, вот, ну, вообще нет. Пойду схожу в отпуск, тигней позанимаюсь и обратно вернусь. Так и живем. Это, как говорится, интерактивная минутка. И еще не вечер, еще не вечер. Кто эту песню пел? Я вот не знаю. Ну, вернее, я знаю, но не помню. Мы въезжаем в Долгий мост. Видите, там висит стейк по акции за недорого. Вот мы туда и едем. Здесь стоянка по дорожной сети, что есть замечательно, примечательно. Параллельно идет, мы сейчас по М10 едем, параллельно идет М11, платная трасса, где только кармашечки с уборными и всякой ерундой есть на трассе. Либо там пару дорогущих киосочков поставили и дорогущий кафе, не знаю, стейкхауса что-то такое. А здесь съезжаешь на М10, можешь покушать замечательный стейк в этой столовой, там скоблянка, по-моему, еще блюдо интересное такое, там все такое жареха вкуснющая прям. М -м -м. Когда у меня плохое настроение, я заедаю стресс, беру какую-нибудь вкусняху. Завтра уже, наверное, буду кушать вкусный стейк. Здесь можно еще в душ сходить. Все. Позитивный охранник. Отметил. Машин мало. Время 10 час. Посплю как человек. График позволяет. Спешить никуда не надо. По-хорошему мне осталось. Я их на что 2 с копейкой. Но сегодня у меня 30 число. Нужно будет закрыть путевочку. Давай, старина. Я тут и начинаю собирать вещи в отпуск. У меня такой бардачина в машине, что же прям ой-ой, как будто мамай прошелся. КЛТ. Я, конечно, сомневаюсь, но... Дима Сафронов. Если ты смотришь, привет тебе. Осторожно, задний ход. Что-то как-то максимально неинтересно. хлоп топ и все, уже сразу поехали назад. Вы знаете... По ощущениям меня конечно заклюют типа ты понтишь либо еще что-нибудь но реально эм, когда ты покатаешься некоторое количество времени эм, до того всего уже в привычку входит Я сейчас паркуюсь это для меня ровно сильно то же самое что и вот на кухню когда приходишь хлеб нарезать на бутер и вот э, для меня парковать фуру это как резать хлеб привет просыпается Капец какой! Вроде та вроде бы и нет там поехал в поле что та та та та та на та та та все четко та та та та Позавтракаем, красным стейком с утра. Не мой день, короче, сегодня. Все через одно место началось. Стейка нет. Кофе с молоком. Молока нет. Это, это печаль. Так сидишь, а сочный стейк висит прям перед тобой, но тебе он не достанется вообще никак. Спасибо, столовая пекарня. Запеканка с утра тоже неплохо. Но я хотел стейк. Чисто из-за стейка и заехал на М10, а не М11. Блин. Да ладно-то хотя бы. На М11 же стоянок нет. Некоторые водители оста останавливаются в отстойничках таких. И их отгружают. А я не... Я только ну, преимущественно стараюсь на охраняемых стоянках тусить. Вот машина, ты ты ч? Он писал мне один раз 2 литра долейте, другой раз долейте два с половиной сейчас. Ок! Ну ок, так ок, от винта. Поехали поработаем. Оттого мы Отдохнули 8.49 стока пит стоп если мне память не изменит озера капец вот первая стоянка которая идет после вкладки пошли обеда обедать, обедать. ё-моё погружаемся задравить Кингстона, как говорится как по прыгуне стрекозали это красное пропела, да? Или бы просто никому не надо было? Почему мы не отсыпали это все за лето? Смотрите, какие у нас тут кратеры, блин. Лунная призма просто. Как вот поэтому ездить? Что у меня? 3.26, ну, да ладно, все равно пойдем сходим пообедать. Покидаем мы стоп. Ценник здесь не самый дешманский, скажем так, салатик, селедка с вареной картошечкой, 75 рублей. Что-то селедки захотелось, но потом на ценник посмотрел, перехотелось. Взял я гречу со стейком все-таки, ну маринованного лука нету. У yeah, меня вообще прям не судьба какая-то со стейком этим. И это... М -м, что? 412 рублей обед получился. Как-то вот ну, вообще ни разу не дешево. Свет включай. И еще мне не очень нравится здесь выезд. Прям вот... Светофоров Цветофоров там нет, а приходится ждать окошечко некоторое количество времени. Либо пока какой-нибудь э, коллега пропустит. Вроде бы есть хорошее окно, но со второго ряда периодически перестраиваются дяденьки не в тему. Все, победили, погнали. Тут стелла такая интересная. Но не Стелла, памятник И автомобиль. Оказывается, и, и победа. Посмотрите, красота какая. Красотищенская красота. Московская область. Хорошо. Московская область. Зима вот такая. Здесь мокро, там что-то бело. Мороза нет. На улице 0 плюс 4. Все, снега нет. Прекрасно люди вот в Москве. Я бы так не смог, потому что мне на сноуборде хотя бы раз в год кататься надо. Красиво прям. Очень красиво. Все такое белое, заснеженное. Миниатюра называется «Не свое и ладно». Трактир «Русская изба». Там один лежит, тут второй лежит. Это лоточек для зипа из какой-то машины, но не из Мерседеса. Не знаю, мужская, не какую-нибудь. Просто взяли, выкинули. Ну, не своя же, ё пускай валяется. Причем не на мусорке где-то, а прямо вот взяли. Уберете тут за мной. Может, кому надо подберете. Иллюзия. А? Время ночь, передо мной неизвестно, что за транспортное средство движется, но оно излучает свет. Люди, не игнорируйте стоп-сигналы, пожалуйста, потому что много шашечников бывает. Вот ты едешь в левом ряду, у тебя так хлоп, и взад приедет этому человеку. Казалось бы, верни лампочку, да? Доброе утро, 2 декабря у нас сегодня. Время без 29. Стоянка, светофор. Это почти Нижегородская область или Нижегородская уже, я не знаю. Тут между Владимиром и Нижним Новгородом находится. Тут можно обналичивать баллы дорожной сети. Но у меня их было много, а сейчас уже все. Халява закончилась. Один обед стоит 300 баллов. Одна стоянка это примерно 7 баллов тебе начисляется. Ну, Мойки, стоянки разные имеют начисление по баллам. Я не, не знаю сколько баллов у меня было всего, но я периодически дообедал да, бесплатно. Там вот скамеечка светится стоит. Она вся на газу и она трехосая. Интересно, какой у нее запас хода на газу и это. Какая допустимая нагрузка на две ведущие оси? Если на один ну, на одноногой машине 10 тонн допускается на ведущую, то там неизвестно. Ты едешь или останавливаешься? Ты останавливаешься, но хотя бы поворотники у тебя для чего? Можно заехать на заправку? Да, да, быстрее у меня уже заканчивается сужение. Спасибо. Настроение Рамштайн с утра. Впечатлительным людям максимально не рекомендую смотреть выступление этих ребят под вот эту вот песню "Бактих" называется. Но под какой не будете. вспомнить еще название песни сейчас. Можно посмотреть. На концерте ребята закатывают невероятно крутые выступления. Сейчас прям. Звучит так, будто рекламируешь какой-то концерт у них. А ребята на самом деле ни разу не нуждаются в рекламе. Мечта жизни — попасть когда-нибудь на их концерт. Ибо это невероятно крутой перформанс. Просто поставить лодку надувную на зрителей и по залу плавать на руках зрителей на лодке на этой — Меньше из самого такого, что они там делают. Крутые дядьки. Да, я специально показываю рассвет. Облаки непонятные. И время тяну. Красивенько просто. На самом деле красивенько. Я утром задавал вопрос. А вот интересно, какая нагрузка на две ведущих оси должна быть? На что... Мне можно резонно ответить. Загугли! Да ну понятно, но только проблема вся в том, что знакомишься с человеком, либо с друзьями общаешься, задаешь какой-нибудь вопрос. А ты загугли, а ты загугли. А смысл человеческого общения? Давай я буду с Гуглом тогда общаться. Когда спрашиваешь у человека ту или иную информацию, помимо основ... основного ответа на вопрос, тебе, может быть, что-то ответит еще. Какой-нибудь личный опыт из жизни, что-то там интересное по этой теме. Но нет, почему-то люди становятся зашаренными, и они все чаще отправляют в интернет. Так что, люди, общайтесь! Симпатичный город Кстова. Кстова. Как симпатичный. Там есть, наверное, все-таки это предприятие Лукойл. Там просто большие буквы на траве стоят Лукойл, написанная остановка Лукойл. Здесь что-то с ним связанное. Я столько раз до Текстова проезжал, и я не знаю, что здесь по итогу производят. Но огромные площадя вот этих вот каких-то непонятных складов, заводов, труб, там вот эти вот все, что они там делают, я не знаю. Лежите кто-нибудь, кто в теме, расскажите. Приехал я такой, значит, на стоянку Талгар. Позади яблоку негде упасть вообще, все заколочено машинами. Будем как-то останавливаться, что ли, к зеленой вольве, туда вот, в ту степь поеду сейчас. Наверное время обеда обедать. обедать. я пообедал и приобрел вот такие штуки. 100 рублей. Ну, конечно, какие-то больные уже. но сейчас поведаю. Слева от меня Вольва как стояла, так и стоит. Ехать никуда не хотит. Растянулась трапеза человека. А может, душ пошел. Суть в чем про яблоки. Я смотрел, что было дальше на Ютубе. Ну я не поклонник этого творчества, но иногда бывают забавные штуки. И там есть Сергей Дедков один. Рассказывали историю, то есть, типа, пошли в клуб, часа три ночи, Одно, ну, ребята вышли покурить, раз, два, три, И там постоянно к ним женщина подходила, купите цветочек, а купите цветочек. ну. Все там шутили, шутили, а Сергей Дедков прям на максимально серьезных щах такой. Ну, вообще, говорит, ей реально делать не хрена, вот кроме как тебе в 3 часа ночи подходить вот с цветами, потому что она думает, что тебе капец как нужны эти цветы и прочая фигня. Ну, так маленько стреманул, то что нет хорошей жизни люди занимаются подобным делом. И это и я как-то несколько иначе стал смотреть на эти вещи, потому что, ну, понятно, нет хорошей жизни они вот так вот сидят. Предлагают и все прочее. И вот я у них яблочко возьму, как бы и мне витамин С не лишний. Да им 100 рублей. Так что не обеднее, как говорится, там хоть чем-то как-то людям поможешь. Так что не проходите мимо. По возможности помогайте. Ибо бумеранг добра и что-нибудь сработает, как говорится, в карму может зачтется. Верни на место! Верни, где взял эту огромную штуку. Из-за тебя поток не движется. Вот, ну вообще, ни разу. Впервые вижу, чтобы эту опору лап перевозили. Это город Цивильск, между прочим. Сейчас будем въезжать на симпатичное колечко со стеллой внутри. Да сбогом сотрудников полиции не будет. А хотя что они скажут. Я же просто камеру держу в руке, аж не с телефоном. Ага, сейчас. Здрасте, мать, приехали. Ага. Вместе, что-то что? ковырки переход потому что дойти уже однажды ехал я себе ехал все бликует мерцает и машина остановилась одна из-за из нее выходят пешеходы вообще не спеша не глядя по сторонам ну ладно я остановился а там еще потом за мной машина меня объехать попытался чуть не снесло наступает ночь все исполнить для меня. Это я к чему? Мне кажется, у меня справа теперь фара сгорела. Да что такое-то? Сколько можно? Остановитесь! Луна красивая. И минус 13 на улице. Прям холодает на глазах. Ну что, товарищи, у нас остановочка. Пойдем пощупаем ступицы. Ну и... Да, зараза, сгорела все за сранкой поляна. Пойдем поужинаем, потом лампу поменяем.